сильный следующий инструмент это Инстаграм Reels. Сегодня во время того, что в русскоязычном пространстве вы же все знают, что санкции на Facebook и Instagram. Напишите да те, кто знает, и нет, если вы не знаете. Если вы выходите не через VPN, вы большой счастливчик, ну так как я нахожусь в Беларуси, я не через VPN это делаю, но у меня огромный минус. У меня почему-то не такой Инстаграм, как у всех других. Ну, то есть тех, кто живет в Беларуси, совершенно другой Инстаграм. Я не могу загружать Reels, и меня это очень сильно подбешивает, потому что я когда в России... И живу там две-три недели у меня эта функция появляется я как только при, приезжаю в беларусь обратно у меня через неделю-две пропадает эта функция и я опять у меня белорусский какой-то инстаграм я рилс не могу публиковать и для меня это грусть печаль но для русскоязычного пространства например ну, те, те кто вне беларуси а, а, например а, работать ну, другой поменяйте другой поменяйте VPN. Я, например, использую Psiphon. Psiphon, запомните, Psiphon. Введите, скачать Psiphon. Он есть и на компьютер, он есть на телефон. Да. А будет медленнее работать, но будет работать. Если же он вам не подходит, ну, есть платные версии, купите платные, скорость увеличится. Либо же попробуйте поискать другие vpn -ы. Но, конечно же, все хотят денег, и поэтому бесплатным способом vpn будут медленно работать, и кому-то кому, кому надо отбашлять денег для того, чтобы скорость была нормальной. Так же, как и, прям, так же, как и TikTok, так же и Reels, это не для интровертов. Ну, это для всех, но, конечно, проще это всем делать, проще делать рилсы и вообще клипы, ну, более таким экстравертом, да, то есть ломать себя надо, вот как я, я тоже махровый интроверт, и для меня это сложно, но так как я понимаю, что этот инструмент прям очень сильный, и, ну, надо как-то его использовать, поэтому не избегайте этих инструментов, если вы хотите быстро вырасти. Так вот, рилсы. Reels. reels это тоже архисильный инструмент. Вот я вам говорю по градации, да, то есть прямые эфиры, потом вот TikTok, если вы хотите прям архи-быстро, но там впахиваться нужно, да, то есть в TikTok. В рилсах вы можете не публиковать так много. Желательно один клип в день, но даже допускается один клип в несколько дней, то есть это в раз 5-6 проще, чем в TikTok. В но тут аудитории будет меньше, но будет тоже очень много. То есть вы можете десятки тысяч, а то и сотни тысяч человек собрать с Reels. Как Reels работают? Они работают не так, как TikTok. Я раньше думал, что алгоритм приблизительно что-то так же хотят, наверное, что-то скопировать. Но тут немножко подводный камень в другом. Reels работают следующим образом. Если вы... У себя в подписчиках собирали целевую аудиторию, которая не ваш мама и папа, просто и собака, а те, кто как-то интересуется, например, здоровьем, если у вас продукт через здоровье, либо если вы там через сферу сетевого маркетинга двигаетесь, и у вас там сетевики, например. Рилс работает каким образом? То есть вот как, как Одноклассники похожи, да, то есть вот как я и говорил, да, то есть нет, не как Одноклассники, а вот как прямые эфиры, как я говорил, продвигаются. А рилсы как вирусятся? Также и клипы вирусятся ВКонтакте, но ВКонтакте еще... Ну, это как ВКонтакте. ВКонтакте это же копия там Фейсбука. Это вот а, отголоски. Отголоски Фейсбука, Инстаграма. Поэтому ТикТок, а, например, и рилсы Инстаграм намного эффективнее, чем те же ВК-клипы. Но тоже а, работают. То есть как это работает? Вот рилсы и ВКонтакте, также Яндекс Яндекс.Дзен работает, а, И также YouTube Shorts работает, да, то есть... Они, вот вы записываете клипы, эти клипы покажутся на 10-20% вашей подписной базы, ваших подписчиков, либо друзей, и те, кто отреагирует, да, то есть вот лайки поставят, там прокомментируют, возможно, просмотры, тогда еще больше буст на ту же аудиторию даст да, то есть вот поэтому я и говорю, если у вас собралась ваша целевая аудитория, тогда ваши рилсы и клипы, Вконтакте, например, и так далее, будут очень сильно продвигаться. Да? то есть Потому что, вот, например, если вы хотите собирать целевую аудиторию сетевиков, вот моя целевая аудитория – это предприниматели сетевого маркетинга. И я понимаю, да? то есть если мой клип 10% посмотрит сетевиков, так как у меня в друзьях очень много сетевиков, да? то есть, и они как-то отреагируют, тогда я буду спокоен, потому что сами социальные сети их еще больше продвинут на сетевиков которой будет интересна эта тема. То есть вот именно... То есть алгоритм... Вот если TikTok, он с нуля собирает аудиторию, да, то есть нужно много публиковать, публиковать, чтобы TikTok словил этот алгоритм со всемирной паутины, ухватился, кто там взаимодействовал и начал им еще больше подкидывать, то рилсы, ВК-клипы, например, YouTube Shorts, он хватается за ваших друзей-подписчиков, которые пролайкают и прокомментируют, и только потом придает ускорение на э, э, всемирную, так сказать, аудиторию, которая э, похожа по э, ценностям, по интересам и так далее.